Тот именно коронавирус. Он в 2019 году вроде бы, да, вошел. У нас тут новый кризис вошел. Если кто знает, то получается в 2021 году, примерно 18 июня. Там примерно. Он слишком упал в биткоин. По статистике, если вы посмотрите, вот прямо сейчас пишите Google биткоин. Можете в рублях, можете в гривнах, покупайте их. Ну, сейчас уже не нужно покупать. Ведь сейчас он вырос. Сейчас нужно продавать. Я его продал. У меня просто было не так-то много денег. Поэтому я не так-то много заработал. Но если бы купил биткоин, прикиньте бы, то это было бы больше. А если с сравнивать с долларом, вот я, я это еще не проверил насчет доллара. Что лучше? Доллар бит или биткоин. Давайте напишем курс доллара ставим на максимум и такая же самая тенденция это значит что биткоином и долларом как-то связаны а я тут думаю, я ролик записывал, ролик можете потом посмотреть я потом их обратно залил на канал и там просто какие-то ошибки сделал, мне их удалили за нарушение потом я их верну вот, кстати биткоин появился в интернете, говоря, 2015 года оказывается, он 2009 данных, именно биткоин первый биткоин был в мире 2009 года он стоил 1 доллар сейчас он стоит я еще не проверил, от ковринок посмотрел 1 миллион двести сорок девять тысяч гривен кстати, давайте на эту тему сейчас остановимся, потому что, когда я продавал, когда я покупал биткоин, он не 100 миллион. Он буквально стоит 990 тысяч. Биткоин просто растет на глазах. Вот. Простите продолжение, напишите в комментариях и напишите тему, чтобы нам было легче. Вот. Сколько биткоин стоит в долларах? 50?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 Все, немножко там была вода, как говорят в комментариях. Ну, думаю, это уже конец ролика. Я вот, наверное, по кусочку делать, ну, достаточно короткие видео и побольше их, вот так вот. чтобы вам было легче, ну, чтоб тоже не было воды. Всем удачи, всем пока. Слева, справа, слева, вниз, справа, вниз, подсказочки, сжимайте, смотрите данные ролики. И, кстати, подпишитесь на все ци, на сети, сидите, видите нас резко могут удалить из-за того что мы что нарушили например в описании что не то написал я сразу доберу фоне то на превьюшке, наверное нужно превьюшку делать что такое сделать чтобы точно не забанили вообще много механизмов поэтому одноклассники явно одноклассниках есть пишите где найти о канале можете найти напишите в комментариях я вам отвечу всем удачи всем пока